Мы будем собирать домик. Давай, мама, тебе поможет. Давай, мы это все высыпем. Да, а я покажу эти все. Давай, ты им пустын. Это что, наклейки? Угу. Это наклейки. Да. это то, что еще да. такие бывают игрушки, да? Угу. <сёк> давай будем давай. Это давай. Форма. А, ну, Конечно. А что там от мамчат положить? Мама, я хочу жать Ребята, вот склад, складываем дом. У нас в нем будут жить Лолы, да, Дорька? Да, в нем будет жить Лолы. А не вообще ездить дорога. Ой, ездит едет ездит машинка по дороге. Мы не всегда. Пару дня. Угу. Машина! Милена! Милина тоже А она типа елка. Да? Если вам понравилось, видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Пока-пока.